Всем привет, с вами Дэн, да, с чего будет смешный момент в играх, я делаю это примерно на 3 дня, надеюсь ты поймешь мои сострадания, а, ладно, давайте будем медлить и чем и кстати это видео еще доступно для наземцев, ладно, приятного всем просмотра. В этом видео я возьму непотребленную нумеративную лексику и сняли письменную форму, это вот цены на или сексуального характера, так у тебя без предупреждения. Благодарим всем за просмотр. ай, hi, helicopter. Hi, Утро доброе, блядь. Вечер добрый. Блядь. С Рождеством, блядь this is the dark souls 3. Hey, up here! Hey, you, up here! Up here, buddy! Up here! Yeah, bye! Opa! Ey, pizdez! Blad, What? Drop your the boom boom! Let's go there, blad! Dropo! Pizdez! Go, blad! Surprise, bitch! <laughs> <laughs> Fire in the hall! Oh my God, we're tired. Oh shit! Come here, come to the Where is the fucking the Come here, come to me, come to me. No, no, slow down, Oh slow shit! Down. <laughs> down, no. My brother is dead, brother. <laughs> You're quite my trap. Perfectly on, holy shit Oh my god Wow, we're basically virgins, oh, we're holy fuck Нет! Nope. Нет! Nope. Нет! <laughs> <Phoenix. laughs> Oh yeah, I, I saw that. Oh my gosh, you're out there. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Чарли! Какая? берд, это не. Сижу в кустах около вас. Кстати, к нам кто-то подходит со стороны санатория. По-моему. Да. Вот он. По стенке, блять. Да это я.. Give me your pants. Go on. All right. Now get out of here. I don't ever want to see you again. Hey, street. Can can you can you hold this for me? Here. All right. I'll just put it here. All right. Okay. <laughs> <laughs> <laughs> Sir, <laughs> <laughs> Ребят, я бухлишка нашел. Кто будет? Где? Давай. Пить плохо. Ты чё? Кто это сделал? В смысле? В смысле меня телепортнуло? Посмотрите где я. В пошла черная магия. Бам. Ублюдок. Снова идет колдовать на б Бам нахуй. Минус один. Минус два. Тёплый валенте морт. блять, звоните Гэндальфу, нам нужно. Я слышу каких-то так выбить опа кто на меня люсь не заряженный пистолет вступаем сейчас я с ними как мой дед в 45 разберусь а баба -ба. в принципе так он и закончил идем за мной сейчас аккуратно бежишь за мной готов как встать Сука, это ответственное мероприятие! Я купаюсь в Гучи и не ем доширак, как ты. Ебать, вот это ты, ты зря. Блядь, ты должен, блядь, я зла, блядь. Ты блядь, края попуду, блядь, батя, иди отсюда нахуй. Прошан очень не любит, когда ему кто-то мешает. Поэтому он просто выходит и дает вам подзатыльник до такой силы, что вы еще и баш получаете. А мораль этого момента такова. Не будьте эгоистом и думайте об окружающих... Блин, как убрать панель эту приборную? Че за херня? Почему она не скрывается у меня? Альт Ф4. Ты ебан, блять, пидор на. Адвокат! народ, блядь, это что за тыкачеля? Как это что за бя? Зарезаю, блядь! Вол, да дыба! Парень, ты умеешь летать, ты избранный! Ну, не не очень Каковы шансы? х 3000 Охуительные шансы Блять, это лучшая игра в мире Как Как зовут? Он мать обозвал Бегают на эн поводу броню снес еб, мама, я в киберспорт ухожу, они чувака высадить не могут. Окей, на фрик массе, фрик масш, фрик масш. Смотри на Олега! Какая стука! Примат ебучий! Так куда ты, ёб твою мать? У тот тоже странный водитель какой-то, да? Не Я больше не буду пользоваться Uber-ом. Дорого, да и страшно. Синьки... Нарисован космос. Да? Да. Здесь так красиво, я перестаю дышать